Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Мы продолжаем следить за уникальной ситуацией, уникальная на тем, что э, вырисовался нисходящий тренд на S&P 500, э, это SPY, э, ETF на S&P. Вот. и <coughs> уверенный тренд, нисходящий вырисовывался, пробит вот очередной уровень и, скорее всего, пойдем к следующему уровню. Вот такой ситуации в принципе вот я еще не наблюдал где-то попытки а, такого нисходящего тренда были ну скажем вот здесь да но они не такие явные это скорее коррекция а, ну падение здесь конечно было в двадцатом году в марте вот но это больше такой ну обвал что ли и с восстановлением вот но такого долгосрочного нисходящего тренда еще не было и мы продолжаем наблюдать, что же будет происходить. Да, мы нырнули под двухсотую скользящую, оттолкнулись от нее и резво пошли вниз. вот. Все это наводит на мысль, что это будет продолжаться. И если мы посмотрим такой индикатор Найси, NICE, индикатор широкого рынка, в каком состоянии вообще рынок находится, сильный, слабый, то если этот индикатор окрашивается в красный цвет, то значит рынок слабый. Более того, он далеко под нулем, он преодолел отметку 600 и уже даже минус 721 21 пункт. Вот. это говорит о том, что очень слабый рынок пробил все скользящие. Об этом о слабости свидетельствуют и РСА, и Магди. Все идут вниз, и пока разворота нет. И это говорит о том, что рынок, да, действительно слабый, что подтверждается и Виксом, который Долгое время уже находится вверху и не опускается ниже 18. Тоже говорит о том, что волатильность на рынке высокая, неопределенность среди инвесторов присутствует казалось бы в такие времена уходят в облигации но и здесь телки который показывает движение денег в облигации оно идет из них то есть в облигации никто не уходит ну, вернее выходит и из облигации и это началось с апреля двадцатого года и все вот так вот продолжается и здесь мы видим что он такой ускоряется вот этот нисходящий тренд вот ну, все говорит о таком негативном сценарии, что он будет продолжаться. В принципе, мы, что мы видим а, по всей ситуации в мире. Вот. Как долго это будет продолжаться, непонятно, но а, уверенный нисходящий тренд есть. Вот. Будет ли он ускоряться, тоже увидим. Подошел к нижней границе как будет преодолевать и вот уже какие то здесь наметки есть что за перспективы у рынка наткнулся вот на такую интересную статью компания coca-cola компания э, уверенная надежная крепкая э, бизнес у нее стабильный э, о чем в общем говорит э, то что Баф туда постоянно э, вкладывается и держит акции и компания является дивидендным аристократом 60 лет последовательно повышает дивиденды вот ну то есть компания сильная вот и что привлекло внимание а, ну да действительно за а, четвертый квартал отчет отличный за первый квартал тоже а, отчеты у компании хорошие вот мы видим что и выручка растет так если открыть от отчета о прибылях и убытках. Так, мы видим, что продажи растут, вернулись к до пандемийному уровню и даже его преодолели. это свидетельствует и чистая прибыль, вот. Ну и продажи, естественно. Единственный такой вот момент, что всю Большую часть чистой прибыли составляют дивиденды. То есть если э, чистая прибыль 9,8 миллиарда, то э, дивиденды здесь составляют 7,2 миллиарда. Вот. Также последние два года э, акции не выкупаются, а выпускаются, чего получает э, компания. Э, дополнительные деньги для того, чтобы развиваться. Ну и такой вот, ну, совсем, наверное, может быть, не знаю, минимальный момент, который говорит о том, что дебиторская задолженность уменьшилась. Вот и вот еще один момент заметил, что выросли долгосрочные обязательства, причем последние два года они выросли серьезно почти в два раза, ну там в полтора раза, наверное, да, вот для такой компании это не показатель. <advisory> долги вот но то что они выросли в полтора раза это накладывает ну, такие дополнительные что ли препятствия если мало ли возникнут какие-то трудности и вот в чем м -м такая здесь интересность а первый момент это сократилась маржинальность если в предыдущем периоде прошлого года она была 27%, то в этом периоде квартале 22%. То есть сократилась она достаточно серьезно. Если говорить о таком традиционном бизнесе, как Coca-Cola, вот, маржинальность здесь невысокая. Вот. Второй момент. Это то, что Coca-Cola объявила об уходе из России. Ну, они говорят, что здесь всего лишь 2% чистой операционной выручки компании. То есть, ну, небольшой процент. Вот. Ну и если мы в принципе посчитаем, то здесь 1,35 миллиарда литров они производили это за полгода. Ну, за год получается ну, где-то 2,5 миллиарда литров это где-то порядка 2 миллиарда продаж в долларах вот. к 38 миллиардам. Это, в принципе, да, процент здесь небольшой. И если мы даже возьмем чистую прибыль, это где-то 20% да, маржинальность, то это порядка 400 тысяч из 9,8. Ну вот это из отчета все. Все из отчета Если мы вычтем из чистой прибыли 9,8-400 миллионов, то это не сильно ударит по компании. Может быть может быть процент дивидендов из чистой прибыли будет выше, что уже накладывает такой риск уменьшения дивидендной прибыльности компании. Вот. Но такой самый серьезный момент это двузначная инфляция в самой Америке. Вот. К этому, скорее всего, компания не была готова, и ей придется каким-то образом из этого выходить. 11% – да, это такой очень серьезный а, показатель. И с таким еще, я думаю, что а, современное руководство не сталкивалось, и им придется а, вновь серьезно каким-то образом перестраивать свое а, производство. Ну или производство, может быть, схема, ну, что такое вот. вот. Причем из 38 миллиардов из 38 миллиардов э, продаж по отчетам я посмотрел: 29 миллиардов, вот здесь 38 миллиардов в год, 29 миллиардов э, Coca-Cola продает э, за пределами США. Вот. А это естественно, опять же, Европа. Вот, если из России совсем вычеркнуть доходность, да, и в Европе инфляция тоже увеличивается, и там тоже доходность будет меньше, вот, то все эти факторы говорят о том, что маржинальность может сократиться достаточно сильно, может, может и в два раза, может быть и больше, вот. А чем это грозит? Это грозит, конечно же, во-первых, сразу же сокращением дивидендов. И если все вот эти вот минимальные факторы сложить, то опять же мы придем к тому, что вот этот график может продолжиться. Если сейчас, скажем, в первом квартале цифры по отчетам у компаний, они достаточно хорошие и ободряющие, несмотря на это график то опять идет вниз общий вот то во втором квартале все может резко поменяться а что там будет в третьем квартале мы видели что в условиях пандемии когда цепочки поставок были нарушены а сейчас происходит что-то подобное или может быть даже и хуже вот то это мы все ощутим через какое-то время вот. Пока в полной мере все это не сказалось на компании. Это мы взяли компанию с очень надежным бизнесом, компания Coca-Cola. Вот. И что с другими компаниями будет происходить, надо смотреть, конечно, в каждом отдельном случае. Но вот на эти моменты обращаем внимание и из этого делаем выводы. Да, ну и напомню, конечно, что долгосрочные инвестиции, среднесрочные инвестиции, здесь надо крепко подумать. И мы рекомендуем использовать сейчас стратегии, которые называются дейтрейдинг и работа в течение одного дня. Ну что ж, это был такой краткий обзор. Надеюсь, он вам будет полезен. Ставьте лайки. До новых встреч!